Добрый день, меня зовут Мурат, я представитель компании Green Dead. И сегодня я хочу вам рассказать о том, как подобрать компрессор для стоматологической клиники. На рынке представлено много моделей, которые отличаются не только ценой, но и характеристиками. И давайте поговорим про эти самые характеристики. В первую очередь надо помнить о том, что компрессор должен быть безмасляным, так как масло небольшими каплями может поступать. Воздух, который подается на стоматологические инструменты, а следовательно и в полость рта. Не говоря уже о том, что масло может вывести из строя такие инструменты, как электрический микромотор и повлечь с собой дорогостоящий ремонт. Далее очень важно рассчитать потребление сжатого воздуха оборудованием. От количества сжатого воздуха зависит работа стоматологических наконечников, воздушного эжектора, если он имеется на установке, и зуботехнического оборудования. Считается, что один стоматологический инструмент потребляет 60 литров в минуту, эжектор столько же. Таким образом, на одну стоматологическую установку без воздушного эжектора необходимо 60 литров в минуту, с воздушным инжектором 100-120 литров в минуту. Следующий важный показатель – это объем ресивера или резервуара компрессора. Произведенный сжатый воздух хранится в ресивере, тем самым компрессор имеет возможность на время прекращать свою работу. Кстати, если вы заметили, что компрессор начал работать без перерывов, срочно обращайтесь в сервисную поддержку. Эксплуатировать такой компрессор нельзя. На приобретенное у нас оборудование действует сервисная поддержка в течение всего срока эксплуатации. Важно учитывать влажность помещения, в котором будет находиться компрессор. Если это подвал или стерилизационный кабинет, влажность в нем будет повышена. Компрессор забирает влажный воздух. И под влиянием давления влага конденсируется в резервуаре компрессора, а оттуда попадает в стоматологические наконечники. В итоге эта влага может попадать на поверхность, которая должна быть идеально сухой. Например, зуб, подготовленный под пломбу. Если вы заранее знаете, что компрессор будет стоять в помещении с повышенной влажностью, надо брать компрессор с осушителем воздуха. Теперь поговорим об уровне шума. Если компрессор находится прямо в лечебном кабинете, он нуждается в шумоизоляции. Однако, если кабинет стоит в отдельном помещении, шумоизоляцию лучше не использовать, поскольку из-за нее ухудшается охлаждение двигателя. Двигатель компрессора выделяет немало тепла, и это может повлечь перегрев, и тогда работа компрессора остановится. Когда компрессор находится в тесном помещении, воздух довольно быстро прогревается, и двигатель компрессора перестает охлаждаться. Поэтому нельзя забывать про терморегуляцию в помещении. Также важно учитывать, что если в одном помещении с компрессором находится вакуумная помпа, то воздух, который она выбрасывает, может содержать большое количество микроорганизмов, которые будут заглатываться компрессором. Чтобы избежать этого, надо подумать о воздухоотведении для помпы. Во избежание скопления влаги в резервуаре компрессора, воздух из него надо спускать не менее одного раза в день. Поэтому нельзя забывать про доступ к выпускному крану компрессора. И, наконец, последняя рекомендация. Старайтесь всегда иметь запас мощности. Если компрессор будет работать на пределе своих возможностей, он быстрее израсходует свой ресурс. Основной рабочий компрессор должен быть достаточно износостойким, а желательно, чтобы он был не один поскольку выход компрессора из строя парализует работу всей клиники. А это, в свою очередь, приведет не только к потере прибыли, но и к ухудшению репутации клиники. Если не хотите заморачиваться выбором компрессора, читать все эти показатели, оставляйте нам заявку по ссылке в описании. Наши инженеры помогут вам подобрать компрессор, идеально подходящий вашей клинике, а менеджеры оформят заказ, доставку и установку. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Оставляйте в комментариях темы, о которых вы хотели бы подробнее услышать в наших видео. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Мурат, представитель компании GreenDent.